Эй, Евген, кажется, он едет. Посмотри-ка в окно, смотри. Черт, у нас и правда в гости Билли. Давай, подождем его здесь. Готовь ствол. Сейчас он будет с минуты на минуту, и мы расправимся с ним. Отлично. Я приготовил ствол. Давай, наводи его сюда. Готов? На счет три. Давай, полигатор! Вс, бежим! Бежим к входу! Он скоро будет там! Давай садись, коси здесь! Сейчас он объявится! Тише! Давай, возьми его, Давай! Я схожу проверить тело! И заберу барсетку! этот гад улизнул прячься скорей ложись ложись вот он а -а -а. Вы два ковнюка! Зря я связался с вами. Я так и знал, что вы предатель в сговоре. Ааа. <клышки> Черт, зря я связался с этими гвнюками. Я так и знал и чувствовал, что это какая-то подстава. Ах. Ребята, подписываемся на канал и ставим лайки. Пока.